Итак, коллеги, всем добрый вечер. Мы начинаем наш вечерний вторничный вебинар по теме «Как управлять командой в условиях хаоса? Как делать проекты быстрее в два раза? оставляя силы на себя и на семью». Перед тем, как мы начнем, перед тем, как мы познакомимся, коротко определим, зачем мы здесь сегодня, зачем мы хотим потратить следующие 60 минут на эту вечернюю вторничную встречу. Итак, зачем мы здесь сегодня во вторник вечером? Мы здесь для того, чтобы узнать о современном подходе к управлению командой, к управлению своими сотрудниками и примерить его на себе. Я лично люблю сразу же внедрять, мы за один час внедрить не успеем, мы сегодня будем только примерять на себе, отвечать себе на вопрос, близко это мне, подходит такой подход мне или для меня это чуждо. Что будет в результате этой нашей вторничной встречи? Что будет у нас через 60 минут этого вебинара? Мы разберем два главных закона управления командой с точки зрения технологии, системной работы. Мы разберем 10 полезных привычек системного руководителя и коснемся 6 инструментов системной работы по технологии гибкого управления. Внедрить не сможем, сможем коснуться и получим следующие шаги, которые нужно выполнить для того, чтобы этими инструментами самостоятельно воспользоваться. Итак, поехали. Кто я такой? Почему я вообще могу говорить об управлении командой, об управлении своей компанией? о том, как справляться с хаосом. Я эксперт по системной работе, я внедренец, я прихожу в компании от малого до крупного бизнеса и делаю так, чтобы компании, команды в компаниях доводили свои проекты до результата. Я вместе со своей командой внедряю культуру, культуру так называемой системной работы. Ну, обо всем по порядку. Значит, я Илья Алябушев, я руководитель компании «Практика системного бизнеса», эксперт по управлению командой в условиях хаоса. Проверяем трансляцию, отлично, да. Я эксперт по управлению командой в условиях хаоса. Я внедряю технологию системной работы. Это технология, которая позволяет сегодня справляться с фокусировкой команды в условиях того, что каждый день Изменяется уводное, изменяются условия среды, изменяются требования рынка, требования наших клиентов. И при этом всем нам необходимо вести команду свою к светлому будущему. Вот этим я и занимаюсь. Мы внедряем системную работу от малого до крупного бизнеса, начиная с небольших стартапов, из двух человек, и заканчивая крупными холдингами. Я скажу, что. Везде у нас есть стабильный результат за небольшим ограничением. Системная работа, технология системной работы не дает никакого результата, если нет продукта в команде, если компания не понимает, что нужно делать сейчас для того, чтобы удовлетворить рынок. Наш основной инструмент, который сегодня мы будем тренировать на практике, я буду давать вам практическое задание в рамках этого вебинара. Наш основной инструмент формулы делегирования используется по всей стране руководителями, экспертами, сотрудниками сейчас уже в странах СНГ. Он тоже набирает свою популярность. Сегодня все мы коснемся этого инструмента и попробуем его примерить на себя. Системная работа. Я эксперт по системной работе. Что это такое? Системная работа сегодня не такая, как она была раньше, какой она была 15-20 лет назад. Системная работа, которая позволяет управлять компанией, командой, условиях хаоса, это больше не футляр для бизнеса. Раньше было хорошо. Прописал стандарты, прописал требования, определил э, границы для развития компании и, пожалуйста, по ним иди, все у тебя будет хорошо. Сегодня это не работает, сегодня изменилась среда. Коллеги, первый вопрос, как изменилась среда, что такого поменялось э, в мире почему нельзя просто описать инструкции, почему просто нельзя внедрить классический регулярный менеджмент, почему это дает сбои, почему командам нужно придумывать новые инструменты управления, когда, казалось бы, за тысячи лет эти инструменты давно уже изобретены. Что изменилось фундаментального? Прямо в чат пишите, в чате есть координаторы от моей команды, у них есть префикс PSB, практика системного бизнеса, они будут давать вам ответы. Что изменилось? Я пока продолжаю, у нас есть задержка от трансляции около 30 секунд, поэтому сообщение, которое вы отправляете, я увижу не сразу. На одном из мероприятий руководитель компании сказал такую интересную вещь. Фундаментальное изменение, которое произошло, оно касается того, что обесценился акт управления, акт управления, акт передачи поручения по передаче команды своих, своим коллегам, он настолько обесценился, что мы стали пользоваться им регулярно, постоянно, без всяких ограничений. Представьте, если раньше для того, чтобы передать управленческое воздействие с Петербурга в Москву, нужно было скакать на каретах, на лошадях, то сегодня вы берете гаджет в руки, отправляете короткое сообщение и все вы вырвали свою команду из контекста, передали им новую задачу, и вы обязаны это делать, потому что конкуренты делают точно так же. Конкуренты тоже реагируют на рынок, тоже быстро ставят задачи своим э, сотрудникам, и постоянно мы друг друга э, выворачиваем все большую, в большую, большую спираль хаоса. Сегодня системная работа не позволяет добиваться результата старыми методами, описанием типовых инструкций стандартов, без внедрения важных особенностей. Об, это, об этих особенностях мы поговорим дальше, но ключевая Ключевое отличие системной работы сегодня это больше не футляр, это культура гибкости и скорости. Сегодня в системной работе побеждает тот, кто изменил культуру своей команды таким образом, чтобы обеспечить культуру моментальной фокусировки на важных задачах в условиях того, что вектор этой фокусировки постоянно меняется, постоянно появляются новые вводные. Вот только, казалось бы, мы календарный план на диаграмме Ганта расписали на три месяца вперед, и на следующей неделе его нужно будет опять переделывать. Побеждает сегодня тот, кто научился настолько быстро и просто планировать, кто научился настолько быстро подстраивать свои приоритеты, что для команды это больше не трагедия, когда вдруг нужно поменять приоритет задач. Ну, вот об этом системная работа, сегодня мы будем пробовать на вкус этим инструменты. Хорошо, пойдем дальше. Системную работу придумала не моя команда и не я. Есть три основополагающих труда, которые могли, легли в ее основу. Это популярный сегодня скрам-подход. Это подход, который придумали айтишники во всем мире для того, чтобы справляться вот с этим хаосом. Им еще тяжелее, чем остальным предпринимателям, потому что технологии в IT меняются на порядок быстрее, чем в среднем по рынку. Им приходится подстраиваться, иначе они с рынка вылетают. Проблема этого подхода только в том, он очень хорош, революционен, прекрасен. Проблема его в том, что он придуман не для людей. Он придуман программистами для программистов. У меня за спиной 20-летний стаж в IT я хорошо понимаю, как программистов не понимают обычные люди. Вот, собственно, чем мы занимаемся, мы переводим на человеческий язык э, эти подходы и внедряем потом в советы директоров, в, у бухгалтеров, у экономистов, у маркетологов, у инженеров, так, чтобы это работало в условиях загадочной русской души. Второй труд, русская модель управления, коллеги, невероятно ценный труд для управленцев в наших краях. Э, рекомендую всем немедленно к прочтению. Общая суть заключается в том, что у нас есть... У каждого сотрудника, у каждого руководителя особенность русской души, с ней можно бороться, а можно ее использовать. В рамках системной работы мы используем вот эту вот особенность двойного стандарта, двойного мышления в каждом человеке, который на постсоветском пространстве живет, когда мы можем либо в сверхпродуктивном режиме работать и быстро добиваться результата, заводы перебрасывать на Урал, лететь в космос, либо мы можем работать не работать вообще, а впадать в стагнацию. Вот этот вот рывковый формат нашей жизни, нашей работы, мы тоже внедрили в системную работу для того, чтобы не бороться с этим, а побеждать, использовать нашу особенность во благо. Ну и, конечно, бережливое производство, принципы Кайдзен, принципы канбан, которые японцы когда-то от голода внедрили у себя после Второй мировой войны, опираясь на труды деминга а до этого Шухарта, мы, конечно, их тоже используем в инструментах системной работы. В общем, ничего нового мы не изобрели мы используем забытое или незабытое старое для того, чтобы сегодня побеждать в условиях постоянно изменяющейся среды. Хорошо, системная работа, системная работа хаос, как управляться в условиях хаоса. Что это такое системный? Как это так, быть системным? Ну, в былые времена быть системным, значит, ходить по четкому алгоритму, от него никак не отклоняться. Сегодня мы понимаем, что это не работает уже. Вот есть классическая метафора, да? прекрасное колесо, педисейный цикл, шухарта, деминга изобрели в конце 19 века. Оно всем нам известно, оно в учебниках по MBA написано. Общая идея заключается в том, что сначала запланировал, потом сделал, потом проверил, потом воздействовал на сам процесс, улучшил результат своей работы. Вот так вот нужно разделять работу, чтобы все было хорошо. Это придумал Шухард, конец 19 века. Никто его тогда не послушал, всем это было неинтересно. Деминг в 30-е годы 20 века э, сказал коллеги, я знаю, как правильно управлять. Никто тоже его не послушал. Э, Великая депрессия была, всем было не до того. И только японцы с голода после Второй мировой войны поняли, что нужно работать вот так. Но проблема для внедрения в наших краях в том, что совершенно неясно, как эту метафору применять на практике. Ну, собственно говоря, все инструменты системной работы... Это конкретные пошаговые алгоритмы, чек-листы, простые шаблоны документов, схемы, картинки, которые позволяют понять, что конкретно нужно делать, чтобы запланировать день, неделю, как нужно контролировать свой ритм и фокус, как принимать результаты, как улучшать сам процесс. Но и главная особенность системной работы заключается в том, что нужно скорость вот этого колеса шухарда-дейминга, оборот цикла план, до чек акт делать настолько быстрым, чтобы за неделю мы успевали проходить, этот полный цикл. В этом, собственно, главный секрет. За счет того, что инструменты простые и понятные, их понятно, как внедрять, команда успевает за неделю цикл PDC проходить, ну и получается, что мы начинаем работать, планировать менять приоритеты быстрее, чем меняется среда вокруг. Коллеги, у меня нет обратной связи от вас, поэтому... Так, громче, да? Нужно громче. Так, коллеги, постараюсь говорить громче. Если есть проблемы со звуком, пожалуйста, напишите об этом. Будет ли запись, не показывает видео, настройки не помогают. Значит, коллеги, запись должна быть, запись должна быть, как, как ее получить, нужно будет зайти на тот же сайт, на котором была изначальная трансляция, там будет ссылка на эту запись. Если что, то технические специалисты в этом помогут. Хорошо, а мы продолжаем. Дальше, как это быть системным? Ну, хочется, конечно же, сразу же в конец презентации заглянуть, понять самую суть, чтобы определить, а слушать до конца эти 60 минут, или уже можно предаться вторничному вечеру. Значит, коротко, системная работа — это набор конкретных пошаговых инструкций, алгоритмов, шаблонов, и, конечно же, это современные инструменты, это электронные доски, задач для визуализации конкретных поручений вашего конвейера, ваших типовых процессов. Это онлайн-чаты, это Google-документы для того, чтобы проводить продуктивные мозговые штурмы, и совещания эффективнее по скорости в 2-3, бывает, что в четыре раза. Это современные средства связи и, конечно же, гаджеты. Да, без современных инструментов системная работа сегодня не дает результата, потому что конкуренты их давно уже используют. но Мы на практике проверили, что эти инструменты с легкостью осваивают как студенты, так и пенсионеры, если правильно продать идею системной работы. Хорошо. Ну, тоже такой небольшой пример. Расписание типовых ритуалов ⁇ это один день из жизни руководителя. Есть, есть четкие, привязанные к конкретным временным промежуткам фрагменты. Да? Вот МЗМ-брифинг, он проходит в 9 утра. Руководители ВСМ, там, Воронеж Сельмаш, они в 7.30 уже собираются на свой брифинг. Но есть пустые места. Сегодня системный руководитель не может замостить плиткой весь свой календарь, потому что условия среды таковы, что мы будем меняться постоянно. Я в своей практике встречал только двух руководителей за всю жизнь, которые умели бюджетировать по полчаса своего времени на неделю вперед. Они четко знали, что в среду в 14.00 я буду изобретать новую систему мотивации для менеджеров второго звена. Они садились и изобретали. Вдохновение тут же приходило, они изобретали. Я таких коллег встречал всего два раза, поэтому будьте внимательны. Сегодня системному руководителю очень сложно прибивать гвоздями свое расписание четко даже на неделю вперед, потому что многие задачи не типовые. Задачи творческие, задачи, требующие вдохновения. И сегодня у системного руководителя есть ориентиры, есть прибитые гвоздями элементы, типовых ритуалов, например, брифинги, например, понедельничное планирование, но есть свободные места, в которые руководитель вставляет те задачи, которые сейчас актуальны, которые сейчас он по своей энергии может выполнять. Привычки. Следующий слайд. Меня часто просят подготовить в качестве обоев на стену, в офис, в переговорку. Это привычки системного руководителя. Хорошо, поехали. 10 привычек системного руководителя. Это, конечно, спойлер, это еще не сами инструменты, вот, ну давайте посмотрим, что нас ждет впереди, чтобы было интереснее. Итак, первая привычка: сначала согласовать ожидания от встречи, а только потом эту встречу начинать. Я сам родом из постсоветских предприятий, я видел на практике, как часами. Руководители, сотрудники в переговорке проводят время, не доводя до результата, все выжатые как лимон, просто потому, что не договорились вначале о конкретных ожиданиях, о том, что конкретно должно получиться через один час нашей встречи, какие конкретные документы, конкретные решения, конкретные черновики будущих коммерческих предложений или там, планов проектов. Если мы нарушили 50 цикл при старте разговора, мы поговорили впустую. У японцев это вот называется муда, непроизводственные издержки, когда мы говорили но не планировали изначально, к какому результату должны прийти. Вторая привычка – записать следующий шаг – После каждой встречи и каждой выполненной задачи. Если мы на муду по-японски потратили время нашей команды, очевидно, это время нужно возвращать. Нужно фиксировать конкретный следующий шаг, конкретные действия, которые нужно будет выполнять. Мы очень часто это нарушаем, поговорили-поговорили, на деле разбежались, так и не поняв, кто будет отвечать за результат нашего разговора. Выгрузка. Третья привычка. Постоянно освобождать голову. Наша голова, наш мозг – это величайший инструмент во Вселенной. К сожалению, мы по-прежнему храним в нем рутину. Очень приятно хранить в голове маленькие задачки, потому что сразу создается ощущение того, что ты чем-то очень важным заняшь, ты очень много работаешь. Это приводит к тому, что наша голова вместо того, чтобы держать модель нашего клиента, ключевую ценность, которую мы клиенту даем, чтобы наша голова подсознательно искала новые ниши на рынке, мы вместо этого держим там рутину, не выгружаем ее в удобной и понятной форме на электронной доске задачи в электронный планер. Четвертая привычка: записывать и проговаривать свои конкретные задачи каждое утро на брифинге. Об этом мы будем говорить во второй части нашего вебинара, когда будем конкретные инструменты рассматривать. Я скажу, что если руководитель не фокусируются по утрам, если сотрудники не фокусируются по утрам, то половина рабочего дня проходит впустую. Мы это проверяли на практике, замеряли. Пятое. Кроме того, что по утрам нужно фиксировать свои цели, разумеется, и на неделю, на каждый недельный рывок сотрудники в компании четко должны понимать, о цель цели они хотят прийти за неделю, какие коммерческие предложения, какие предварительные технические задания они хотят записать, каких клиентов хотят перевести в какую новую стадию, какие эксперименты хотят провести, какой этап проекта хотят реализовать. Если сотрудник не понимает, на чем он сфокусирован на неделю, ну, соответственно, сотрудник противитает, в облаках. Он не удовольствие не получает от ощущения результата своего труда, не пользы компании не переносит. Все об этом знают, все об этом говорят, мало кто это делает. Ну, собственно, системная работа ⁇ это очень простые, понятные шаблоны и ритуалы, которые позволяют безболезненно команду вот в этот ритм фокусировки включить. Шестая привычка ⁇ проводить совещания и мозговые штурмы в онлайн-сервисах, например, Google Документы. Не сразу коллегам становится это понятно, зачастую я прихожу в советы директоров, говорю, коллеги, если мы совет директоров приведем в онлайн-документе, вы сэкономите 2 часа вашей жизни. У людей глаза меняются, меняется мышление после того, как за час они все ключевые задачи совета директоров решают, и 2 часа жизни высвобождается. К сожалению, до сих пор для многих это новость о том, что если использовать очень простой шаблон, сегодня мы его посмотрим, то встречу даже с высокой степенью неопределенности можно провести до 4 раз быстрее. Ну и, соответственно, чем прекрасен онлайн-сервис? Тем, что он доступен, документ, повестка, текущие записи доступны в каждый момент времени всем участникам. Ну, соответственно, отвлечься уже очень сложно. То есть не каждый в блокнотах у себя пишет свои детали, а мы все сфокусированы на общей картине. Седьмая привычка. Прибираться в команде, проводить регулярные ретроспективы так же, как работники на кухне должны поддерживать чистоту, прибираться нужно в процессах, в тех типовых регулярных процедурах, которые мы используем для того, чтобы давать ценность рынку, давать пользу нашему клиенту. Но, к сожалению, нет у нас такого простого ритуала в школе, в университете, в МБА этому не учили. Ну, в системную работу входит из канбан-культуры, из кайдзен-культуры простой инструмент, ретроспектив, когда Команда попадает в режим ритма каждую, каждые две недели, выгружая из головы те идеи, которые можно сейчас применить для улучшения процессов, те идеи, которые можно сохранить на будущее в наших инструкциях, потому что они уже дали результат. Восьмая привычка. Управлять задачами через гаджеты всей командой. Поколение X, поколение Y, приходит поколение Z приходит на спину старой гвардии, они уже с гаджетами, если мы эти гаджеты правильно использовать не начнем, ну, соответственно, проиграем, потому что конкуренты гаджетами пользуются. Вопрос такой, этот гаджет у нас команду в сторону уводит, и как лебедь, рак и щука растаскивает приоритеты в разные стороны, мы используем 50 каналов коммуникации через эти гаджеты, или эти гаджеты в рамках одного конкретного сервиса помогают вам фокусироваться на общей картине, которая видна всем одновременно. Общая идея, как гаджетами пользоваться. Любая задача, которую вы поставили, она должна быть одновременно одинаково видна у всех. На этих гаджетах, на десктопах, на ноутбуках, на проекторах, в переговорке. Но для этого важно правильно использовать современные онлайн-сервисы. Их мы тоже сегодня посмотрим. Ну и, конечно, девятая привычка. Если мы будем мыслить только рутиной, мы до больших результатов не дойдем. Поэтому очень важно, кроме выгрузки с головы, маленьких задач, объединять их в проекты, Сегодня мы не будем это рассматривать, но я скажу, куда двинуться дальше. И десятая моя любимая привычка, так называемая мантра системной работы, маленькими шагами, тонкими срезами. Что это значит, маленькими шагами, тонкими срезами? Мы живем в эпоху сверхвысокой неопределенности. И зачастую бывает поднять новую сложную, неопределенную задачу, выйти на новый рынок, нащупать новую ценность протестировать новый продукт настолько сложно, мы просто не понимаем, как к этому поступиться. Идея системной работы в том, что мы не можем наперед на пять лет прогнозировать развитие проекта, но мы можем в рамках культуры, регулярного ритма отрезать маленький кусочек, маленький шаг, немедленно его выполнять в рамках планов на наш недельный рывок, смотреть на результат, на обратную связь рынка, корректировать наши действия и выполнять следующий маленький шаг. То есть когда мы научились от большой задачи, непонятной, не декомпозированной до конца, отрезать первые шаги и регулярно их выполнять и закручивать в цикл контроля обратной связи, нам посильна любая задача. Да, мы будем ошибаться, да, мы будем корректировать курс, но мы обеспечим регулярный ритм, регулярное движение к ценности для рынка, потому что научились эти шаги выявлять, выполнять, проверять обратную связь и двигаться дальше. Казалось бы, хорошие привычки, бери и делай, но это не работает. Даже если этот плакат распечатать на стене офиса, результата нет, сотрудникам очень сложно к этой культуре э, перейти, потому что непонятно, что конкретно делать. И есть, кроме того, что непонимание, как этим инструментом пользоваться, есть еще и страшные противники. Страшные противники системной работы, даже в условиях гибкого управления. Всегда... У вашей команды, у вас будет причина не делать важные задачи. Против нас играет очень сильный противник, это рутина. И вот этого противника, у вот этой рутины есть собственный ритм. Это ритм входящих звонков, текучка, вот клиент позвонил, у него проблема, а вот жалоба из государственных органов, и нужно срочно на нее реагировать. Мозг постоянно перепрыгивает с этой интересной, важной, сильной, неопределенной задачи развития на задачу рутины. Потому что в рутине всегда э, есть возможность получить удовольствие от того, что это сделал маленький результат. Как работает мозг? Э, к счастью, мы созданы таким образом, что мы любим трудиться. Эволюционно мы дошли до того, что мы получаем вознаграждение. У нас эндорфин вплескивается в кровь в тот момент, когда мы ощутили результат своего труда. Вот этот эндорфин он, с одной стороны, наш союзник. Но беда заключается в том, что от рутины эндорфин получить гораздо проще. Когда мы делаем кучу задач бездумно, нам гораздо проще получить это вознаграждение. Вот поэтому постоянно мы зарываемся, ворох дел, э, сидим допоздна, э, чувствуем, что ох, как я устал, как много полезного я сделал. Выходим с работы, э, жена спрашивает, ты чего хоть сделал-то сегодня, чего добился? Ты чего сегодня делал? Я работал. И даже самому себе очень сложно определить, от а чего конкретно я сделал, какой результат я добился. Это беда, которую можно победить при помощи инструментов системной работы. Об этом дальше. Ну еще очень интересная метафора, которую предложил молодой человек э, на этом слайде. Ицхак Адизис. Коллеги, а кто знает Ицхака Адизиса? Так, значит, к сожалению, ваш ответ я узнаю. Только через 30 секунд. СХК здесь прекрасен тем, что он подготовил простые понятные метафоры, картинки, схемы, которые поясняют, как управлять командой. Ну, вот одна из величайших его картинок это картинка, где он разделил 4 типа руководителей: предприниматель, администратор интегратор и производитель результата, и сказал, что в одном человеке все четыре никогда не сочетаются. А в наших краях эта проблема особенно остра, потому что предприниматель и администратор в одном человеке не уживаются почти никогда. У нас либо очень сильный предприниматель, который рвется в бой, который мотивируется новой возможностью, либо очень крепкий администратор, который в ужас впадает от новой идеи предпринимателя, которому хочется все по полочкам разложить. Это обычно административный исполнительный директор или технический директор на заводе. И вот беда нашей страны беда в том что экономического чудо, беда того, что экономического чуда никак у нас не получается, но наш взгляд в том, что мы никак не нашли язык общий язык, который объединяет предпринимателя и администратора. Но вот системная работа на об этом. Она рассказывает, как их помирить. Итак, как быть? Нужно поменять культуру. Нужно внедрить привычку. Очень часто мы слышим, внедрите ERP-систему, внедрите систему учета поручения, все у вас будет хорошо. На практике мы увидели, что ни одна система не работает. Я сам разработчик, я не люблю все системы, в том числе те, которые мы используем, потому что они ограничены. Я не видел ни одну систему, позволяющую поменять культуру команды. Поэтому для того, чтобы системную работу внедрить, чтобы справляться с хаосом, очень важно одновременно культуру поменять и подкрепить ее онлайн современными инструментами. По очередке не работает. Есть метод. Есть метод, который позволяет от хаоса избавиться, но, к сожалению, нужно будет вложить энергию для изменения культуры. Вот Перед тем, как к этому методу перейти, перед тем, как я центральный слайд нашей презентации покажу, выполните такое упражнение для самих себя, ответьте себе, запишите, зачем вам нужна системная работа. Вам придется потратить энергию для того, чтобы внедрить даже те простые инструменты, которые сегодня я вам передам. Ответьте себе, можете ответить в чате, потом будем смотреть, давать друг другу обратную связь. Напишите себе в своем гаджете, в том месте, где вы ведете заметки. Задумайтесь, зачем вам уходить от хаоса, потому что без системной работы можно справиться. Большие результаты современной компании добиваются без всякой системной работы. Проблема в том, что далеко бежать не получается. А может быть, вам и не нужно далеко бежать, может быть, вам хватает того, что есть, и никакая системная работа вам не нужна, и дальше вам смотреть нашу встречу нет смысла, тем более еще потом тратить энергию на изменение культуры и привычки команды. Ответьте, коллеги, на этот вопрос, будем давать друг другу потом обратную связь. Итак, самый главный слайд нашей сегодняшней встречи. Это те самые два закона, которые позволяют избавляться от хаоса, при управлении своей командой, при управлении э, своей компанией, при реализации сложных, нетиповых проектов развития, при реализации типовых процессов. Два самых главных закона. Все инструменты системной работы, они подчиняются этим двум самым главным законам. Итак, два закона системной работы. Ясная картина, визуализация и ритм. Ясная картина и Ритм. Что это такое? Что такое ясная картина? Что такое ритм? Первый закон. Любая идея, любая задача, любой показатель, любой приоритет должен быть зафиксирован. Должен быть зафиксирован в едином, понятном, удобном для команды месте, куда может заглянуть каждый. Вот ясная картина, она говорит, если вы придумали какую-то идею, если у вас есть э, следующий шаг, если есть поручение, если есть показатель, который вы контролируете, это все должно быть доступно команде в любой момент времени. Ну, конечно, мы для этого используем онлайн-сервисы, потому что бумажные носители уже им проигрывают и проигрывают конкурентам. Что такое ритм? Что такое закон ритма? Это гарантия того, что вы регулярно будете возвращаться к этой ясной картине. Беда ясной картины в том, что даже если вы прекрасно распишете свои приоритеты, свои проекты, свои задачи, свои показатели, через неделю это все будет устаревать. И тухнуть. Потому что у команды будет ритм рутины, ритм текучки, отвлекать ее, выбивать из достижения понятного результата. Если мы не поставим в противовес ритму рутины наш собственный ритм, наш ритм утренних брифингов, недельного планирования, двухнедельных ретроспектив, разборы, карт, разборы карты проектов, карты целей и выстраивания типовых процессов через конвейер команды. Итак, ясная картина. Все записываем в удобном для команды месте. Ритм регулярно к этому возвращаемся, обновляем. Не как бы когда-нибудь, а в рамках того самого расписания, где гвоздями прибиты наши ритуалы системной работы. Итак, как мы обычно нарушаем ритм? Алло, Геннадий, у меня тут новая идея пришла. Поднимайся ко мне. Сразу обмозгую. Для кого, коллеги, знакомая ситуация? Значит, руководитель, предприниматель по складу мышления, приехал с мероприятия, гениальная идея возникла, тут же хочет ее выгрузить в голову, нарушая ритм работы в голову сотрудников, нарушая ритм его работы. Вырывает его из контекста, вырывает его из потока, значит, сразу же э, притаскивает к себе. Эта идея еще не была сформулирована четко, но ее уже влили в голову сотруднику. Теперь ни идея не работает, ни сотрудник не работает. Еще пример. Отлично посовещались. Как будет время, надо будет точно все эти задачи в работу взять. Прошло совещание, три часа генерировали идеи, там были гениальные идеи о том, как выйти на новые рынки, но в результате никто не записал конкретные следующие шаги, не договорился о том, когда эти шаги будут положены на конвейер реализации ваших проектов. Или еще пример. Нет, я еще не звонил клиенту, я вот так вот решил, вот я все, все доделаю, все доделаю, а вот тогда сразу все и покажу. Уходим от клиента подводной лодкой, скрываемся от клиента подводной лодкой, клиент думает, что мы уже умерли. Ритм важно поддерживать не только для команды, но и для внешнего мира. Клиент, даже если вы не выполнили ваши обязательства, должен очень четко понимать пилинг от вашей подводной лодки, что вы живы, вы существуете, да, не сделали, но вы продолжаете фокусироваться именно на его проекте, и его проект будет завершен к такому-то сроку. Это примеры того, как мы обычно нарушаем ритм. Есть еще одна проблема у ритма. Ритм управления он убивает предпринимателя. Предприниматель его ненавидит. Он хочет двигаться вперед, искать новые возможности. Требуется поддерживать базовый ритм. Предприниматель его ломает, но есть администратор, гарант ритма управления э, командой. И, и системная работа как раз тот самый язык, который позволяет их объединить. Да, если вы предприниматель, вы не сможете этот ритм вечно поддерживать. Вы должны выстроить вместе с администратором систему, с вашим помощником, с исполнительным директором, э, но не ломать. Этот ритм и не нарушать закон визуализации. Да, если вы предприниматель, вы можете от ритма потом идти его делегировать, но визуализацию обязан освоить каждый. Напоминаю, визуализация это привычка отражать все задачи, приоритеты, показатели в едином доступном для всей команде месте. Мы тоже постоянно нарушаем эту визуализацию, посмотрите как. Это цитата. Прошло совещание, очень интересное совещание. На Большом ватмане рисовали важные схемы, придумывали э, невероятные гениальные концепции. А потом сказали, это цитаты из конкретной встречи, мы не будем записывать, мы так все запомним. Может быть даже сфотографировали, положили в облачную папку. Но, к сожалению, из этих э, корабль потом непонятно, какие следующие шаги сделать. Соответственно, визуализация попрана, нарушена. Э, воспользоваться потраченными тремя часами невозможно. Но на выходе команда теряет... Приоритет теряет позиции на рынке. Вот моя любимая цитата тоже. «Давай сядем, пообщаемся». Два руководителя вместе придумали новую идею, серии пообщались. Никто не вел никаких записей, общий Google документ не был создан, ожидания встречи никто не записал, ключевые идеи не были зафиксированы. Потом все вышли с этого между собой, все довольны собой, какую классную идею придумали, но на выходе ничего нет. Следующий шаг невозможно сформулировать, потому что не велся никакой протокол в Google документе, доступный всем участникам. Ну, соответственно, потрачено время было впустую. Это неплохо, если вы занимались тимбилдингом. Если для вас нужно было просто душу излить, тогда все хорошо. Но если вы развивали бизнес, то вы закон визуализации нарушили. Ну и последний пример ⁇ тысяча бумажек. Мы везде любим записывать, по 10 блокнотов ведем. У команды нет понимания, где в одном месте можно посмотреть конкретные текущие приоритеты. Есть много бумажек, много мессенджеров, электронная почта, документы. Если мы не договоримся о культуре использовать электронные сервисы правильным образом, сфокусированно, отказаться от бумаги, ну, соответственно, у команды нет доверия к конкретному единому источнику раздачи задач и приоритетов. Решение, как с этим быть, это внедрение инструментов ритма и визуализации. Сегодня мы сможем их немножечко попробовать, потрогать, прикоснуться, но я скажу, какие следующие шаги нужно взять в работу, для того, чтобы их уже внедрять самостоятельно. Значит, шесть инструментов сегодня у нас в нашей встрече. Это формула делегирования, главный инструмент. Меняет привычку к культуру руководителя. Это базовые упражнения, которые каждый сотрудник и руководителя должны выполнять ежедневно для того, чтобы научиться фокусироваться на важном Формула делегирования: как ставить задачи, ориентированные на результат. Доска задач, электронная доска, как визуализировать ваши приоритеты это ритм утренних брифингов вместо кофе или вместе с кофе. Это планирование недельного рывка как от ежедневного контроля, ежедневной фокусировки перейти к недельному к недельной фокусировке. Это мозговые штурмы в облаке с командой в Google документах, это ретроспектива инструмент гарантии роста ваших процессов. Значит, важно понимать, что со временем в первое время команда будет ненавидеть эти инструменты, потому что будет воспринимать их как, как раз средства дополнительного контроля, а потом начнет получать от них удовольствие начнет получать от них эндорфин, потому что будет видеть конкретный результат своего труда. Мы даже замечали такую вещь, что когда команда тащит электронную карточку по доске, глаза загораются, как хочется получить это удовольствие, что я брал эту задачу, я потратил усилия, я сделал. Со временем сотрудники начинают втягивать новичков в это. Но для этого нужно потратить энергию, как я говорил в начале. Вот первый инструмент. Сегодня как раз его мы на практике будем проверять. Это инструмент формула делегирования. Перед тем, как любую задачу поставить своей команде, перед тем, как новую идею запустить в работу, необходимо провести ее через цикл из четырех простых шагов. Это, скажем так, упрощенный аналог смарт-целей. Смарт-цель прекрасна, она позволяет э, фокусировать команду на конкретных результатах, только не совсем понятно, как очень быстро и просто смортировать вашу задачу. Формула делегирования была придумана специально для того, чтобы э, научить руководителя культуре за 15 секунд определять важные приоритеты. Ну, и общая идея такая, перед тем, как вы стартуете любую тему, задайте вопрос себе, зачем эта задача, эта тема нужна. Помните, в начале нашей встречи мы отвечали, зачем мы здесь, чтобы примерить на себя новый инструмент управления. Я спрашивал вам, вас, зачем вам системная работа? Для того, чтобы показать пример того, как запуская новый проект, новую задачу, нужно обязательно себя сфокусировать. Когда отвечаешь себе на вопрос «Зачем?», определяешь приоритеты, зачастую отказываешься вовсе. Когда отвечаешь сотруднику на вопрос «Зачем эта задача нужна?», снимаешь множество его дополнительных вопросов. Когда... Мы определили, зачем задача нужна. Переходим ко второй стадии — формализовать результат. Вот здесь многие руководители со складом предприниматель часто заходят в тупик. Задача подготовить систему мотивации для менеджеров второго ранга. Что я жду в результате? В результате я жду того, что мы выйдем на новые рынки за счет мотивированной команды. Здесь нужно писать простой, понятный, формальный результат конкретной задачи, которую вы сейчас будете ставить. Обычно это конкретный набор документов, которые получится, конкретные вопросы, которые там будут раскрыты, конкретные аспекты, которые там будут затронуты, конкретные эксперименты по внедрению, по конкретная обратная связь собрана и так далее. То есть вот в этом блоке, что я жду в результате, вы должны сфантазировать конкретную формальную картинку, которая получится после того, как задача будет выполнена. И только после этого задачу нужно записать. Записать самостоятельно любому руководителю, даже если это председатель совета директоров, если это собственник, очень важно записать задачу самому с глагола в совершенном виде. Сделать, выполнить, реализовать, записать и так далее. Вот. Ну, практика показала, что если руководитель не записывает задачу, она становится недоопределенной, ну, плодит хаос. Мы много раз тестировали с мастодонтами. Промышленности с собственниками крупных холдингов внедряли эту культуру и видели каждый раз измененное сознание у руководителей, которые имеют за спиной 20-30 лет опыта. Они говорят, слушайте, да как же мы раньше работали? Можно и раньше, можно и раньше было работать, можно и работать без системной работы вовсе, можно добиваться результата, но путем пролития крови. И последний волшебный шаг – это спросить, Первый шаг у исполнителя. Это э, очень важный, волшебный пункт, который сразу же снимает э, неопределенность в головах у и, и у сотрудника, и у вас. Спросить первый шаг у исполнителя. Хорошо, движемся дальше. Следующие слайды я пролистаю. Они показывают, какие конкретно э, шаги нужно выполнить на каждом этапе формулы делегирования. Вы эти шаги получите отдельно, просто здесь, на этих слайдах, я хотел показать, что вот эти шаги расписаны. Вот это как раз пример пошаговых инструкций, чек-листов, простых алгоритмов, которые мы используем для того, чтобы внедрить инструменты системной работы в практику безболезненно. Давайте простой пример. Сейчас каждый из вас будет тренироваться, ставить задачу по формуле делегирования, отвечать на вопросы «зачем?» и «результат?». Вот. Я сейчас уже финальную стадию посмотрю, предложу вам посмотреть. Вот задача. Попросить у Сереги чтобы дал примеры договоров от юристов. Но, казалось бы, хорошая задача. С глагола начинается попросить? Да, начинается. В ней 5 минимум слов, а мы требуем, чтобы в каждой задаче было минимум пять слов. Пять слов есть. Попросите Сереги, чтобы дал примеры, но что-то не то. Давайте пропустим ее через формулу делегирования, спросим, зачем? Затем, чтобы выйти с новым продуктом на новый рынок. Какой будет результат? Результат, если вот эту задачу рассматривать, то результат у него будет просто попросить. Ты попросил? Да, я попросил. Получил? Нет, не получил. Задача не ориентирована на результат, но, ну, соответственно, она будет буксовать. Через две недели мы только узнаем, что Серега ничего не отдал. Мы будем по второму кругу ее запускать, время упущено. Чтобы дал примеры договоров. Тебе Серега дал примеры? Дал. А каких договоров? Я не знаю. Задачи мы на результат не сфокусировались, на конкретный. Вот пример, как бы эта задача могла звучать добиться получения, то есть не попросить, добиться получения актуального шаблона, то есть не просто какого-то примера, актуального шаблона договора на поставку по внешнеэкономической деятельности не от Сереги, а от Серегиного юриста, потому что Серега сам не знает, по записанному телефону. То есть мы просто пропустили эту задачку через формулу делегирования, и сразу же она стала метиться в конкретный результат. Итак, коллеги, практика. Сейчас я каждого из вас прошу пройти по вот этой ссылке пройти по вот этой ссылке и заполнить форму, потренироваться, заполнить форму подготовки задачи по формуле делегирования. Ответить на вопрос «Зачем?», ответить на вопрос «Результат?», потом с глагола сформулировать задачу и получить обратную связь. Сейчас у нас в онлайне есть представители моей команды, это координаторы системной работы, это люди, которые будут прямо сейчас вам давать обратную связь на э, выполняемые вами задачи. Для этого у нас есть э, специальная табличка, куда сейчас будут попадать ваши э, варианты поручений, ваши варианты задач. Э, первые 10 участников получат обратную связь прямо сейчас в онлайне, прямо в прямом эфире, остальные заполняйте форму тоже. Мы вам на номер телефона отправим, потом обратную связь от координатора, чтобы вы могли потренироваться. Итак, значит, повторяю еще раз ссылку. Я сейчас эту ссылку скопирую в чат, коллеги. Так, момент, момент, сейчас. Значит, момент интересный, сейчас я увидел, да, забыли про срок выполнения. В этой формуле поручения не фигурирует срок. Слайды мы тоже потом выложим, коллеги, да. Значит, кто хочет слайды, найдите меня в социальной сети и я слайды вам отправлю. Значит, по поводу э, срока. Действительно, срок не указан. Почему? Потому что мы пришли к выводу, ну, в общем-то, не совсем это наша идея, мы ее взяли из скрама, э, подхода, мы пришли к выводу, что в нетиповых задачах, в задачах, у которых высокая степень неопределенности, конкретный срок не так важен, гораздо важнее их подчинить конкретному ритму, объединить а объединить нетиповые задачи в порции на один недельный рывок. Таким образом, у любой задачи, которую вы взяли в работу на недельный рывок у команды, если, предположим, по пятницам вы проводите планирование, срок всегда один, следующая пятница. Практика показала, что в таком подходе команда быстрее выходит на регулярный ритм выполнения, нежели чем мы будем говорить, эту задачу ко вторнику сделай, эту задачу к среде сделай, потому что если мы будем прибивать в календаре вот эти вот сроки, то неопределенность будет опять вмешиваться, врываться в ритм работы команды, ну и нарушать подрывать доверие к любому планированию. Все будут понимать, ну-ка, вторнику не сделал, какой смысл было вообще планировать. И начинаешь что черепичку в календаре перетаскивать. Поэтому ну, насчет сроков, формы делегирования, когда вы детально будете инструкцию э, смотреть, там как рассказано, что в нетиповых задачах удобнее не конкретный срок ставить, а объединять в пачки на недельный рывок задачи, тогда они до результата будут быстрее доходить. Итак, коллеги, э, заполняйте форму, заполняйте форму вот этой ссылки, и получайте обратную связь от координаторов прямо онлайн. Так, пока ответов нет, есть у нас задержка в трансляции. Я сейчас перехожу к следующему слайду, потом к этой теме вернусь, посмотрим и один из вариантов разберем вместе. Остальные э, варианты вы сможете увидеть в обратной связи от координаторов системной работы. Как увидеть свою обратную связь? Вот это ссылка номер два. Значит, практика 1 — это ссылка на саму форму, чтобы заполнить, чтобы заполнить формулу делегирования, а вот эта ссылка на обратную связь, на табличку, где координаторы будут вам давать обратную связь. Но те, кто не успеет в первой десятке, те получат обратную связь уже на телефон. Давайте я сейчас вторую ссылку тоже в чат отправлю. Значит, неделя, интересный вопрос, не слишком ли много выделять целую неделю на то, чтобы добиться получения договора, не слишком ли это многовато? Это лишь одна задачка, лишь одна задача недельного рывка, и вот сейчас мы как раз посмотрим, куда девать эти задачи на недельный рывок. Ну, то есть э, как э, быть с тем, что их много, мы научились их формулировать, где же их держать. Куда складывать задачи команды? Мы пробовали разные подходы, становились на скрам-подходе, когда э, для выполнения закона визуализации задачи команды мы складываем на электронную доску. Это очень простая метафора, где каждая колонка означает этап выполнения задачи. Когда-то японцы в канбан-подходе ее у себя применили, вешали на доску в цехе карточки, которые обозначали детали, чтобы видеть на какой стадии каждая деталь сейчас находится. Вот в этом подходе что-то подобное используется, когда каждая задачка путешествует из левой колонки по стене постепенно в правую колонку, но при этом эта стена в электронном виде, она доступна каждому на его гаджете, на его ноутбуке-компьютере. Мы используем сервис Trello, это самый простой сервис, он хорош тем, что внедрить его можно за 15 минут, одинаково хорошо осваивают как мастодонты в совете директоров, как пенсионеры, так и студенты, потому что каждый начинает четко понимать и видеть, на чем он сфокусирован. Очень хорошо он подходит и для творческих сотрудников в том числе. Это рай для визуала, а визуалов в наших командах больше, чем аудиалов. В Trello есть очень много преимуществ, потом вы в слайде их разберете. Trello не единственный сервис, есть Кайтон. московская команда разработчиков его делает. В последней версии Битрикса появилась удобная доска для задач. Мы используем Trello, потому что он простой и, понятно, очень быстро внедряется. Ну, то есть особенность Трелла в том, что он виден, и все приоритеты там определяются простым законом, выше более приоритетная задача ниже менее приоритетная задача. Для команды выполняется закон визуализации, когда в одном месте все четко понимают, на чем мы сфокусированы. Ну вот даже если вы выстроили отличную электронную доску, у вас все прекрасно, карточки расписаны, там внутри шаги, ответ на вопрос, зачем результат, это все протухнет через одну неделю. Через одну неделю, если команда не будет обращаться к вашей доске, все это потеряет всякий смысл, поэтому мы используем следующий инструмент системной работы после формулы делегирования, после электронной доски задач, это планирование. Это ритуал, это процедура, которую нужно выполнять в конкретное время, в неделю, если вы договорились, что в пятницу, в 10.00, значит только в это время нельзя отклоняться от этого времени, иначе команда не будет доверять этому инструменту. Это конкретная процедура. Вы тоже можете ее получить от нас. Это конкретная процедура, которая позволяет пройтись по колонкам электронной доски, задать правильные вопросы сотрудникам, обновить статус каждой задачи, чтобы на выходе подготовить набор задач на недельный рывок. Ну и, собственно, отвечая на вопрос, а не слишком ли много одну задачку на всю неделю, вот как раз вот в этой колонке электронной доски собирается порция, пачка нетиповых поручений для команды на одну неделю. Когда вы выстроили недельное планирование, когда вы э, каждую неделю имеете честную, четкую, понятную картину э, в электронной доске, у вас все равно уже к среде все разрушится, потому что наша команда будет отвлекаться на ритм э, входячки, рутины, текучки. Для того, чтобы с этим ритмом э, текучки и входячки бороться, мы внедряем по закону ритма наш собственный регулярный ритм. Это утренние брифинги. Старые добрые советские пятиминутки. Но для того, чтобы они были продуктивны, мы тоже используем определенный шаблон. Мы сначала в электронном виде в тексте записываем три ответа. «Сделал вчера», «Планирую сегодня», «Мешает» или «В чем я буксую сейчас». Вот, а потом это проговариваем на онлайн-встрече или на встрече в переговорке вместе со всей командой. Этот инструмент вы тоже сможете получить и в своей команде внедрить. Похоже на советскую пятиминутку, только есть а, понятные простые правила, ну и волшебные вопросы, которые помогают сфокусировать команду. Вот три ключевых вопроса на брифинге сделал, планирую и мешаю. Инструмент ретроспектива. Я вам говорил о том, что нужно прибираться не только э, в офисе на кухне, но и прибираться в своей команде, как раз вот инструмент ретроспективы, это пример совещания, который проводит э, ваша команда, отвечая всего на два важных вопроса. Плюсы, что важное, ценное произошло э, в нашей команде, что бы мы хотели сохранить в наших инструкциях, чтобы мы хотели использовать дальше, для того, чтобы э, добиваться того же полезного результата. И дельта плюсы, это как бы наши минусы наши проблемы, наши ограничения, но мы вместо, вместо того, чтобы изливать слезами все эти ограничения, мы записываем конкретные шаги, конкретные поручения самим себе, дельта-плюсы, чтобы дотянуть минусы до будущих плюсов через эту дельту. Плюсы попадут в инструкции, потом дельта-плюсы попадут на доску задач, опять же, как наше поручение самим себе по улучшению наших процессов. Если вы регулярно, раз в две недели проводите эту ретроспективу, вы получаете гарантии постоянного улучшения процессов в вашей команде. Ну и последний инструмент — совещание. Когда у нас возникает проблема найти общее решение с командой, когда э, необходимо провести мозговой штурм, прийти к единому мнению, решить сложную, нетиповую задачу, мы собираемся вместе и проводим совещание вот по такому шаблону. В Google Документе открываем документ, доступный всей команде, каждый с гаджета его видит, это можно проводить онлайн, причем мы доказали на практике, что онлайн мозговые штурмы проходят быстрее, все сфокусированы только на своем экране и быстрее приходят к интересным идеям, к результатам, за полчаса можно решить то, что обычно в переговорке решалось три часа. Очень важно соблюдать вот такой вот регламент. Сначала выписать ожидания встречи. Помните, в привычках системного руководителя мы выявляли, что важно. То есть очень важно... Сначала перед тем, как начинать тратить время, муду разводить, очень важно предварительно договориться, что конкретно я хочу получить в результате этой 45-минутной встречи. Принять решение, выбрать способ реализации, подготовить варианты сотрудничества и так далее. Все записи ведутся в центральном разделе в этом Google-документе. Ну и когда мы заканчиваем встречу, мы выписываем конкретные следующие шаги, конкретные поручения самим себе, которые нужно выполнить для того, чтобы наше время, потрачено здесь, не было потрачено впустую. Ну и, конечно, эти шаги, они попадут потом тоже в электронную доску трейла, но не сейчас, не разрывут текущий наш рывок недельный. Они попадут в единый список, чтобы на следующем планировании уже лечь аккуратненько на наш конвейер реализации нетиповых проектов. Итак, если вы предприниматель по Адизису, то вам, конечно же, хочется ритм делегировать администратору. Вы к этому ритму не склонны, вам хочется искать возможности, новые возможности на рынке. Если вы администратор, вы очень быстро полюбите этот ритм, потому что жизнь вокруг вас станет понятна, стабильна, и она будет приносить вам постоянное удовлетворение от достижения результата. Что нужно делегировать администратору? Ритуалы. Именно администратор в вашей команде должен следить за тем, чтобы ритуалы выполнялись, Нужно делегировать этот процесс, начать и закончить вовремя, то есть контроль регламента. Администратор должен постоянно следить за тем, чтобы наши встречи не затягивались. Он должен нас возвращать в русло системной работы и вот эту базовую культуру. Выявлять следующий шаг. Придумали новую идею, администратор говорит «стоп, какой следующий шаг?». Поставили задачу, администратор говорит «стоп, какой следующий шаг?». Провели совещание. Администратор останавливает, участников говорит, коллеги, какой следующий шаг? Вот эти вот три проявления культуры системной работы, их можно и нужно делегировать администратору для того, чтобы поддерживать постоянный ритм. Но визуализацию, использование общих электронных документов, использование электронной доски задач, ее должен выполнять каждый, даже тот, кто дикий предприниматель по образу мышления, иначе культура не устоится, иначе сначала. У руководителя а потом все постепенно будут ее нарушать коллеги мы идем к финалу какой следующий шаг в нашей встрече что нужно сделать для того чтобы получить реальную пользу в вашей команде вашей компании от потраченных сегодня уже 55 минут значит вот ссылка системная работа РФ-формула. это ссылка на вот ту самую формулу с видеоинструкцией я сейчас эту ссылку вам скину в чат в упрощенной нотации. Вот так вот раз. Значит, администратор это скром мастер, да. Значит, мы не используем слово скром мастер, потому что оно очень страшное для бухгалтеров, членов совета директоров, там, финансистов, экономистов, инженеров. Значит, общая идея такая, что скром мастер, администратор, это гарант ритма, гарант выполнения ритуалов. Значит, вы спрашивали, про какие онлайн-сервисы, мы говорим. Мы используем очень часто Trello, очень популярный сервис, хотя можно также использовать Bittrex 24, Kiten, I.O., Kanban Flow и так далее. Но Trello очень простой. Мы используем Google Документы. Для чатов мы используем Google Hangouts. Значит, следующий шаг. Используйте вот этот инструмент для того, чтобы получать свой результат. Значит, чем еще хочу поделиться с вами, коллеги? У нас есть канал у нас есть канал на YouTube, где каждый, каждую неделю по понедельникам мы выкладываем короткое двухминутное видео. В этот раз было четырехминутное. Это идеи руководителей, это конкретные практики, инструменты, кейсы, обратная связь, которые вы можете использовать в своей практике, чтобы инструменты системной работы внедрять. Значит, и... О, ничего себе! Сейчас посмотрим, что получилось. Значит, и сейчас я хочу вас пригласить на пятничное мероприятие Синергии. Синергия в пятницу проводит свой регулярный, практически интенсив бизнес-завод. Коллеги, кто слышал про бизнес-завод? Сейчас я ссылку вам скину. Наше сегодняшнее мероприятие... Наше сегодняшнее мероприятие, оно тоже в рамках серии вебинаров бизнес-завода проходит. Вот, бизнес-завод — это... Это мероприятие, которое проводит Синергия для того, чтобы прокачать за три дня ваш бизнес сразу же по нескольким направлениям это и маркетинг, и финансы, и управление, и развитие, и поиск продукта. Этим интенсивом бизнес завод пользуются как матерые опытные руководители со стажем вывода новых продуктов, а так и начинающие предприниматели, которые только еще ищут себя. И в рамках бизнес-завода в третий день, в воскресенье, будет блок от моей команды, где мы внедрение инструментов системной работы детально за полдня рассмотрим, и там вы получите подробные пошаговые инструкции по внедрению каждого из этих шести инструментов. Значит, как в бизнес-завод попасть, переходите по ссылке, там есть форма для регистрации. Значит, коллеги, я рассказал вам то, что хотел рассказать, а теперь давайте посмотрим на то, какие поручения вы предложили в качестве примера, чтобы дать друг другу обратную связь. Так, вот я вижу, что здесь уже кто-то пишет из координаторов, да? Вот Алексей здесь пишет, здесь вот Екатерина написала. Вот, я посмотрю на тот, где еще ничего нет. Значит, на какую тему? На, на тему создания инструкции по охране труда. Зачем это нужно? Проведение первичного инструктажа. Какой шаг? Что я жду в результате? Знание правил безопасной работы для операторов. Шаг третий – записать задачу с глагола, взять образец инструкции. Значит, мы здесь друг друга немножко неправильно поняли. Вот в этот шаг третий мы как раз записываем саму задачу. Вот из этого поля хорошо записать ее вот сюда. Значит, И я сейчас начну придираться, чтобы было интереснее. Да? Я буду придираться вот к этому ответу. Значит, Зачем это нужно? Проведение первичного инструктажа. Вопрос «зачем?» — это вопрос, который позволяет нам получить мотивацию на выполнение конкретной задачи. И когда эта мотивация звучит сухо, Браться за такую задачу не хочется, потому что рутина всегда будет от нее отвлекать. Когда я слушаю ответы на вопрос «Зачем проведение первичного инструктажа?», я сразу понимаю, так, наверное, это не самое важное. Наверное, можно сейчас отвлечься на какую-то другую задачу, потому что у меня еще их 50 в едином списке есть и в рывке 5 штук. Я возьму какую-то более-менее понятную, интересную, там мотив больше. Значит, зачастую мы по охране труда инструкцию пишем не только для того, чтобы первичный инструктаж провести, а для того, чтобы выполнить требования закона и не вылететь с рынка при следующей проверке. Мотив сразу же более четкий возникает, потому что мы понимаем, если не выполнить, мы лишимся возможности дальше бизнес наш проводить. Тогда приоритет этой задачи э, становится более э, осязаем. Вот я посмотрю сейчас еще пример. Значит, э, выгрузка дин, э, динамики по всем клиентам тема для нашей задачи. Зачем? Нужно для понимания, какие клиенты отгружают, какие нет. Собственно, нужно проработать нулевых, чтобы отгружать. Мне нравится этот вопрос, этот вариант «Зачем?», но опять же, здесь можно копнуть глубже. Мы ведь это делаем ради денег, я так понимаю, да? ради того, чтобы тех, кто у нас уже кошелек открыли, но до конца деньги нам не положили на стол, чтобы их вытащить. В стадию уже действующих клиентов. И вот можно сюда, зачем это и писать? Чтобы наконец собрать те деньги, которые у нас валяются размазаны по воронке. Чтобы конкретно понять тех, на ком нужно сфокусироваться, чтобы деньги от них довести до кассы максимально быстро. То есть пишите более понятный, четкий, мотивирующий ответ на вопрос «Зачем?». Результат. Выгруженная таблица с выстроенными графиками. Значит, в принципе, понятный результат. Ради этого мы все это и делаем, чтобы была выгруженная таблица. Но сотрудник, выполняющий эту задачу, может с пути сойти. Он какую-то таблицу выгрузит из crm нашей и какие-то графики там покажет. Но в формальных критериях этого результата я не увидел конкретно, что нужно будет отразить клиентов группы А, отразить клиентов с отгрузкой менее 5 дней, открозить клиентов, которые отгружаются регулярностью такой-то. Из-за того, что я этих формальных критериев здесь не увидел, я могу предположить, как сотрудник или как руководитель, что задача не вполне до конца была продумана, но, соответственно, браться можно за нее не сейчас, а как-нибудь потом. А это потом будет растягиваться. Значит, для того, чтобы задача была нацелена на результат, задумывайтесь о формальных критериях приемки, как вы будете проверять эту задачу в конце недельного рывка. Сама задача – добиться завершения до 20, там, 21 сентября. Но здесь я как раз рекомендовал бы прописать эту задачу с пяти слов подготовить выгрузку клиентов для осознания того, с кем можно быстрее всего получить деньги, в таблице с полями такими-то и полями такими-то. То есть вот сюда более подробно можно было бы расписать эти вещи ключевые, тогда бы быстрее мы дошли до результата. Шаг четвертый. Мы этот шаг у исполнителя спрашиваем, но в данном случае мы фантазируем за исполнителя. Да? Открыть разделы, открыть Google таблицу, ставить выгруженный отчет. Но в принципе этот шаг мне нравится очень четко, вы сейчас фокусировались на том, что сотрудник в первую очередь должен делать. Очень важно, этот шаг должен называть сам исполнитель, чтобы вовлечься в работу. Коллеги, значит, смотрите на свои ответы. Координаторы вам уже сейчас готовят обратную связь по вашим поручениям. Остальная обратная связь придет на телефон. Тем, кому не успели дать сейчас, на телефон мы отправим обратную связь. Значит, вот и подходит к финалу наш 60-минутный вебинар. Давайте посмотрим, какие вопросы у нас накопились. Да, проверка нагрянет, вот Алексей отвечает. То есть конкретный мотив, почему важно, почему интересно сделать инструкцию по технике безопасности, потому что проверка нагрянет и лишит нас бизнеса. И мы получим проблему на порядок мощнее, чем сейчас. Вот такие мотиваторы, они приводят к тому, что задача гораздо быстрее выполняется. Ну да, причем есть первичный ну, то, так, что, то есть, как бы, зачем более четкий. Коллеги, у нас есть последние три... 4 минуты для того, чтобы ответить на вопросы. Значит, пока заполнял, немножко отвлекся. Так, ну есть такая проблема, не переживайте, будет запись нашей встречи. Трелло плюс что-то отечественное. Значит, отечественное звучит вот так. Вот, сейчас я вам покажу. Кстати, на бизнес-заводе Синергии вы увидите новый инструмент, тоже отечественный инструмент, управление своими задачами. Очень интересный инструмент для начинающих предпринимателей, особенно хорош. Так вот, по-моему, вот так вот московская команда называется, которая делает инструмент по управлению своими задачами. Кайтен это профессиональный инструмент, уже для тех, кто по-взрослому автоматизирует управление своими задачами значит Канбан в Битриксе, начиная с редакции «Сингапур» появился. значит Битрикс меня порадовал. Порадовал действительно новый канбан, новая канбан-доска. Там весьма хороша. Почти все, что можно сделать в трелле можно сделать и там. Но сам по себе Битрикс ну, бывает несколько тяжеловесным иногда. Будьте осторожны, то есть, чтобы сотрудники у вас не испугались перемен, когда вы внедряете канбан Через битрикс. То есть продайте правильную идею. Объясните, почему вам это интересно. Большое спасибо, коллеги, и вам. Где можно получить презентацию? Значит, вот я не знаю, коллеги, как через организаторов презентацию получать, поэтому давайте сделаем просто. Найдите меня в соцсети, и я просто вам завтра презентацию скину. Да, давайте вот через соцсети презентацию вам скину. Basecamp. Значит, хороший вопрос. Как Basecamp? Кто коллеги не знаком, Basecamp – это ветераны рынка управления малыми командами. Это система, которая позволяет управлять задачами, популярна на Западе очень. Значит, у Basecamp есть интересная возможность и ограничения одновременно. Это так называемая табличная система управления. Redmine очень похож на Basecamp. И, в общем-то, старая система управления задачами в Bitrix, она тоже похожа отчасти на Basecamp, он очень визуально классный, вовлекающий, но при этом он по-прежнему табличный. То есть в Basecamp, в той версии, которую я смотрел, так и не сделали наглядный канбан доски, наглядный скрам доски, где можно было бы четко визуализировать фокус на день, фокус на недельный рывок и общий бэклог. Вот поэтому как бы Basecamp я не стал рекомендовать для внедрения. Коллеги, есть ли еще вопросы? Людмила, благодарю. Ну что, наше время подходит. Сеть какая? А Любая. Социальная сеть, любая. Facebook, Контакт, Google+. Меня зовут Илья Алябушев. Это и есть название вебинара. Находите меня, добавляйтесь в друзья. Пишите сообщения. Только, коллеги, сначала добавьтесь в друзья. А потом пишите сообщение, потому что есть проблема, что сообщения попадают в спам. Вот я однажды обнаружил сообщение месячной давности. Как получить обратную связь на свой вариант поручения? Значит, первые 10 человек, которые уже заполнили, вы получите обратную связь прямо в этой таблице. Вот. Остальным мы обратную связь в течение недели подготовим и отправим вам на телефон. Либо смс, либо в телеграмме. Если в Телеграме вас нет, то смс ка отправим. Так вот, координатор уже прямо сейчас дает обратную связь на ваши задачи. Изучайте обратную связь, кто первый заполнил. Вот. Те, кто не успели сюда попасть, вы можете на примерах вот этой обратной связи уже сделать выводы и для себя. Вот остальным мы постепенно всем вышлем обратную связь. Но это мы уже сделаем не сегодня, а до конца недели. Ну и, конечно, на бизнес-заводе мы это будем дело разбирать уже всей командой детально. Поэтому подключайтесь. Это мощная прокачка для вашего бизнеса, коллеги. Что можно сказать про проектное управление? Значит, Сегодня мы его не затронули вообще никак. Я в двух словах скажу, что когда вы научились управлять недельными рывками, у вас появляются возможности объединять задачи в долгосрочные проектные задачи. Для этого мы используем первую колонку в электронной доске и используем специальный инструмент, популярный еще с PMBOK, так называемый устав проекта, в котором позволяем, помогаем фокусировать сотрудников на долгосрочных результатах. Значит, как управлять проектами? Вот Пытаюсь многолетний опыт в несколько секунд изложить. Значит, есть инструкция по управлению проектами. Мы будем разбирать ее на бизнес-заводе. Если вам очень интересно, напишите мне в Фейсбуке, там, например, я вам эту инструкцию вышлю. Общая идея заключается в том, что нужно четко понять границы этого проекта, заполнить его устав, а потом каждую неделю гарантированно фокусировать команду на продвижении этого проекта к его следующему этапу. У нас для этого есть карта проектов, специальная табличка, есть устав проекта, вот и есть карта целей, которая позволяет, собственно говоря, список проектов получить из декомпозиции той картины будущего, к которой вы идете. Значит, проводим ли мы обучение? Значит, мы, коллеги, мало учим, мы внедряем обычно. Значит, учиться вы можете самостоятельно, потому что инструменты у нас лежат, вы можете их скачать и просто там в видеороликах обучиться, потом самостоятельно внедрить. Значит, мы обычно внедряем, у нас есть специальный формат, это бизнес-завод для синергии. Это мастер-группы, где мы руководителей объединяем вместе для того, чтобы из разных компаний, для того, чтобы они за 6 недель прошли по, по шаговому плану и внедрили все инструменты под четким контролем координаторов. И вот У нас есть корпоративный формат, когда мы приезжаем, но обычно для холдингов мы его применяем, приезжаем и уже погружаемся полностью в работу конкретной компании или группы компаний для того, чтобы культуру внедрить нашими силами, а не силами руководителей. Манифест, скорее всего, про agile манифест речь идет. Ну, важная тема, но сегодня на вебинаре, я думаю, что мы ее уже не успеем раскрыть. Наше время уже вышло. Коллеги, спасибо всем за участие, спасибо за вовлечение, спасибо за ваши эксперименты по формулированию задач, получать свою обратную связь. Координаторы сейчас онлайн стараются... Максимальную пользу вам дать, остальные получить обратную связь в течение недели, коллеги, на телефон. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что вам не все равно. Спасибо, что прикладываете усилия для систематизации вашего бизнеса. Нам, моей команде. Мне лично это далеко не все равно. Я считаю, что мы можем экономическое чудо в нашей стране обеспечить, если поменяем управленческую культуру руководителей, если не будем тратить время, на пустые задачи, если будем просто и удобно фокусироваться на том, что дает реальный результат. Это путь к экономическому чуду и, к счастью, простых сотрудников и руководителей. Коллеги, присоединяйтесь к технологиям системной работы. Спасибо, что были с нами. Всего хорошего, удачи и хорошего вторничного вечера. Удачи и счастливо. Всего доброго.